Добрый день. На прошлых занятиях где-то мы там говорили о том, что в мозге, в нашем, суммируется окончание каждой части нашего тела. Другими словами, мозг, он как бы является собой синтез или сумму всего нашего тела. То есть, если как-то выразиться иначе, то любой орган, любая ткань физически находится вне мозга. И одновременно каждый орган, каждая ткань тела является аналогом своего центра внутри мозга. То есть каждая часть тела имеет своего представителя как бы в мозге. Это понятно, да? А вот наше эго ⁇ это то самое, которое говорит о себе я. Вот животное не может о себе я сказать, то есть оно не находится на таком уровне развития сознания. Так вот эго, взошедшее на трон логики и интуиции, посылает лучи своего сознания через нервы, там крупные, средние, мелкие, которые разветвляясь, оказываются в каждой части человеческого организма. На внутреннем плане, то есть на нефизическом плане, вот эти нервами являются уже не сами нервы физические, а ментальные потоки жизненной силы. То есть этот момент не путайте. Физические нервы – это одно. А то, что на тонком уровне, там, где нет физической материи, но есть зато тонкая материя. Вот там в районе этих нервов идут что? Каналы. Вы вот слышали там о китайской, направлении китайской медицины? Ну, мы называем это иглу да? Если острый металл мы туда вводим, а влияет на вот эти на энергетику. Ну, в частности, вводят и острые деревянные иглы, какие-то другие. Но все они выполняют разные функции. Как вот эти вот ментальные или мыслящие потоки жизни и силы, на физическом плане они материализовались. Материализовались, в линии чувствительной материи, которую мы называем нервами. Вот то, что в тонком теле является вот такими потоками тонкой материи, на физическом плане они материализуются, становятся нервами. Таким образом, они способны получать и передавать все уровни вибраций, воспринимаемые органами чувств нашего тела. Являются потоками мыслящей ментальной энергии, проецируемые нашим эго и нашим внутренним я. Вот эти нервы, нервные центры в процессе питания, роста, преобразования, нервы и нервные центры создали другие ткани. То есть под руководством вот все нервные структуры создавались кости, мускулы, соединительные ткани, артерии и так далее, и так далее. Давая таким образом хозяину или внутреннему нашему «я» большую возможность, чтобы найти свое выражение в материи, в физической материи нашего тела. Стало быть, тело с его органами и тканями, все тело, с его органами и тканями является подразделениями мозга. Или все тело можно назвать одним словом. Подразделение мозга. Все тело. За исключением сердца. Сердце не является подразделением мозга. Это орган, который стоит над мозгом. Доведя это подразделение до его крайней формы, то есть крайняя форма мозга, это наше физическое тело. И мозг таким образом, вот в период физического воплощения, и на этом физическом плане, или физическом мире, мозг приносит, в жертву часть самого себя. То есть в сущности второе «я». Ибо мозг, он андрогенен, то есть он одновременно мужской и женский. Муж женский, или жен мужской. Мозг. Но ну, а мы с вами знаем, что Рождаемся сюда, в этот мир иллюзий. Рождаемся либо мужчинами, либо женщинами, когда речь идет о физических телах. И тело наше физическое является иллюзорной формой, телом иллюзии его называют. Почему? Потому что сегодня оно есть, потом оно вот этой причине разрушилась, исчезла и так далее. Все, что является формой, которая возникает и исчезает, которая имеет начало и конец, все это называется иллюзией. Тайная доктрина великих учителей света, космических учителей, рассказывает нам, об остальной третьей коренной расе. И вот тогда, в этой третьей коренной расе, мы с вами были шаровидными существами. Понятно, да? В виде шаров такие были существа. Мы все. Но не в физическом мире. В физическом мире тогда жить было нельзя. Он для такой формы, как вот мы сейчас носим, он был тогда непригоден еще. Все кипело, все шкварчало, все было раскаленным. То есть мы были шаровидными существами. Мужи-женщинами или жены-мужчинами. Понятно, да? То есть было сейчас мы однополые, тогда были двуполыми. В третий раз. Но да это была еще вторая раз, а там первая. В вообще были бесполыми. Так вот, тогда мы были шаровинными существами. Тогда мы могли творить себя посредством воли то есть, посредственно способности формировать и воспринимать идеи. Вот эта вот способность называется на востоке Крия-Шакти. Тогда человек творил сам себя. А сейчас мы этой возможности лишены. Чтобы получить здесь тело, должны какие-то еще два участвовать. Каждому из нас, чтобы получить тело, да, каких-то еще нужен два посредника-участника. Скоро мы придем к такому состоянию, когда творить себя, то есть свои оболочки, будем снова сами. Понятно, да? Христос, в частности, в Евангелии говорит. Но поскольку там эти попы и вся их пасомая паства, они все. К сожалению, невежественно в этих вопросах, они не понимают этих слов. Там он говорит, что наступит время, когда не будет ни мужчины, ни женщины. Но ну, если вы внимательно почитаете, в одном месте есть. Там его спросила одна женщина, когда приедет царство и Он сказал, когда не будет ни мужчины, ни женщины, будет нечто новое, одно. Так вот, человеческий мозг наш с вами, человеческий мозг, да? Знаете, где он находится, да? Момент вот этот, не забывайте сейчас. Так вот, человеческий мозг, это третья коренная раса наша. Она там находится. Вот весь мозг представляет собой, как бы третью коренную расу, втянутую внутрь черепа. Когда-то вот этот мозг у нас был огромным шаром, 20-30-50 метров там. Мозг был в энергетической оболочке, вот этой костяшки не было, она была не нужна. Понятно, да? Энергетическая оболочка куда более прочная, чем физическая. Вот поэтому сейчас страх не она может расководиться. А энергетическая... Это сделать невозможно. Там нужно специальное условие. Так вот третья крайная раса, по мере погружения в грубую материю, вот этот мозг, то есть человек, вынужден был одеваться твердой вот этой оболочку. Вот это в этой сфере. То есть в этом черепе он является сферой. Он заполнен не просто вот этим серым и, скажем, там белым веществом, не только вот этой мозговой материей заполнен череп. Это на физическом плане. А вот на более тонком плане он заполнен акашической и магнетической энергией который соответствует вот как раз атмосфере того времени, времени третьей расы. Она существовала 18-20-25 миллионов лет назад. Понятно, да? Вот тогда мы с вами были такими шарами. Мозг по-прежнему творит посредством силы воли, то есть посредством креативности. И находящийся в пределах его досягаемости магнетической или энергетической астральной материи, он творит все ментальные формы идеи и мысли, которые являются созданием, то есть потомством астрально астральном ментальном планах этого мозгового существа, живущего, в лакошической сфере черепа. Вот этот череп, вот эта кости вот эта, сфера вот эта, которая внутри там, под этими костями, вот эта сфера называется пещерой разума. Представьте себе, что кто-то живет в этой пещере. Так вот там, внутри черепа, находится вот этот вот астральная материя, из которой воплощение то есть Мамаманс творит все ментальные формы. Ну, вот, например, надо что-то там сделать человеку, да? Что-то перенести куда-то, что-то сотворить там, стул сбить на компьютере, поработать и так далее, и так далее. То есть все возникающие ментальные формы, Сначала все возникает в мыслях, да? Сделать тот, тот, пойти на базар, там, понимаешь, еще что-нибудь. Все идеи, все мысли, он создает их сначала, наш мозг, в пределах вот этой сферы внутри. Понятно, да? Внутри там создает все это. Вот они являются его созданием. И все, что он нас создавал, является его потомством. Ну, на вот астральном, еще выше на ментальном уровне. И все связано это с создателем, то есть вот с тем самым нашим Кама-Маносом, орудием которого является вот этот мозг, который есть у нас сейчас. А он живет как раз вот в этой акашической сфере. А кашель – это еще более высокое явление, чем, скажем, ментал. Способность создавать вот эти вот ментальные образы и мысли формы, вот как мы, скажем, взяли тут, что им слепили, вот сделали какую-нибудь тумбочку, там стол, понимаете, землю перекопали, там компьютер создали, там трактор, атомные бомбы и так далее, да? Вот. Все, прежде чем оно было воплощено здесь, у всех абсолютно людей оно должно пройти было через фазу создания ментальных образов и форм. понятно, да? Вот это все должно было пройти. Только потом будет воплощаться на физическом уже уровне. Так вот способность создавать вот эти ментальные образы и мысли формы на нашем внутреннем плане аналогична способности создавать физические формы на материальном плане нашей двуполой жизни. Образ действия этой первой способности аналогичен образу действия второй. То есть, что значит? Если вот все, все наши мысли, образы, все ментальные планы создаются в голове, там участвует он и она. Понятно, Да. Там же муж и женская, или жена мужская структура, и он, и а она, правая полушария, левая. Это муж и жена. Это материя и дух. Левая материя, правая дух. И то, что в половом плане, обычном, обычные там половые отношения между мужчиной и женщиной, это примерно то же, что и там. Понятно, да? Аналогичное явление. Только не обязательно там иметь вот, половые органы физического плана, скажем. Там свои органы в этом. Но суть одна. Однако в мозговой сфере мы имеем организм, который не разделен по половому признаку. Здесь он разделен. Вон она, первое, вон он, да? А там все это вместе. То есть там единство мужчины и женщины. А потому его мыслительное потомство является саморожденным. То есть внутри собственного организма происходит рождение без внешнего контакта. То есть мозг не разделяется на нее и на него, не выскакивает оттуда и не творит тут что-то каким-то сексуальным способом. Понятно, да? Все это происходит внутри. Вот эта часть организма за пределами черепной полости является разделенной ментальной или мозговой тонкой материи. И в процессе расширения и разделения на телесные органы и ткани вот это мужское и женское – положительно-отрицательное мозговое существо приносит в жертву один из своих полюсов. То есть, когда сюда человек воплощается, если на тонком плане он и оно вместе, то здесь ему приходится приносить в жертву одну часть. И когда сюда воплощаемся, не хватает мужской части – получилась женщина. Не хватает женской части – получился мужчина. То есть один из полюсов приносится в жертву. То есть половые органы вне его родной сферы становятся необходимыми. Обе половины здесь. На самом деле ни ему не надо искать ее, ни ей, его. В человеке как раз все есть и то и другое, но поскольку происходит приношение как бы жертвы одного полюса, то здесь создается иллюзия, что у него нет ее, а у ее нет его. Понятно, да? Если человек отделывается от этой иллюзии полностью, он перестает воплощаться в этом мире, ему здесь больше делать нечего. Иногда бывает так, что человек физически воплотился, а половой орган у него, как мужской, так и женский, не представлен явно, выраженно, или выражен слабо. Так вот, когда выражен тот или иной половой орган слабо, либо не выражен ни тот, ни другой, появляется третий пол. Во внешних телах вот человека раз вот этого периода проявляются, как правило, два пола. Да? Если это тела разделяется еще на одном внешнем плане, тогда появится третий и даже четвертый пол. И так далее. Ну, что это такое? Нам вроде как бы непонятно, да? Но с двумя полами как-то разобрались тут. А что такое третий пол? Это вопрос, да? Ну, вот нам великий вчителя говорит, что когда в человеческом организме физическое тело есть, но не выражен явно ни тот, ни другой пол а иногда одновременно выражены тот, и другой, да? Бывает такое? Это когда деление наружу идет, а когда внутрь деление, если оно туда втягивается, то вот эти половые различия втягиваются, все различия между ними все больше и больше стираются, пока, наконец, двое не исчезнут в едином, пока не возникнет третий, духовный пол. Вот как туда уходим, возникает третий пол, но духовный. Так и сюда, когда идет разделение, может возникнуть третий пол, но материальный. Понятно что-нибудь? Деление наружу. Два пола, потом может быть три пола на физическом плане. А когда внутрь, тоже деление, да и наоборот, сложение идет. Когда два полюса исчезают в центральной точке, появляется третий пол. Когда нет пола. Он настолько резко отличается от всех наших представлений вообще о полах, что его можно назвать, третий пол, бесполом. Бесполым полом. Ну, на эту тему еще там придется говорить в будущем. Пока, хотя вот это вот немножко вам иметь представление. Так Там будет еще потом один очень, очень интересный момент. Такие органы тела, как печень, селезенка, почки и так далее, получают грубую материю, и различные более тонкие материи из потока крови и преобразуют вот эту грубую материю в соответствии с определенным каждому органам и функциями. То есть, каждая часть тела получает что? Свою материю для строительства органа, да? Но вот такие психические органы, как гипофиз, шишковидная железа, получают только огненную эманацию. Им нужна энергия крови, аура крови. Грубая материя им не нужна. И в соответствии уже со своими функциями они используют огненную эманацию или ауру, или энергию ауры в духовных целях, гипофиз и фишковидная железа. Им грубая материя не нужна. Молекулярное движение в гипофизе приводит к психическому видению, или видению. Но подобные движение движения молекулярное в гипофизе может быть вызвано многими причинами, даже каким-то внешним, скажем, раздражением. Вот скажем, нажмите на глазные свои яблоки пальчиками, да, нажмите, да, и у вас тогда вспышки света вдруг там в глазах появятся. Почему? Потому что гипофиз связан с оптическим центром. Ну, то есть глаза связаны с оптическим центром, и он связан тоже, гипофиз, с этим центром. Горячка, скажем, болезнь, опьянение и тому подобное. Опьянение какое там, алкоголь, наркотики. Вот. Они своей энергией, вот эти все явления, своей энергией воздействуют на гипофиз и могут быть... Причинами беспорядочного движения молекулярного гипофизи. Беспорядочного. В результате чего возникают так называемые галлюцинации. Но на самом деле это совсем не то, о чем нам эти медики недалекие рассказывают. Просто человек начинает хаос такой наблюдать в тонком мире вокруг себя. Создавая вот этот хаос у себя в гипофизе, он начинает его видеть на тонком уровне. То есть вот эти сами галлюцинации это не просто так сказать, человек состряпал своим физическим мозгом и его наблюдает. Как нам пытается так сказать, эту ложь преподнести эти наши горе-психологи которые не разбираются в этих вопросах глубоко. Долго они будут топтаться на этом уровне или нет? Ну, время покажет. Это их беда. Молекулярное движение теперь уже в шишковидной железе, в шишковидном теле. Если вот гипофизе движение приводит к психическому зрению, то есть человек начинает видеть то, что творится, в нижних сферах тонкого мира. А нижние сферы ⁇ это материальные сферы тонкого мира. То есть вот э, как бы строение миров, вы должны четко себе представлять, строение семи миров, вот таблица есть, вот физический мир наш имеет три материальных, видите, да? Материальных три сферы. Твердое, жидкое, что? Газообразное, да? И ученые еще докопались вот в 60-х годах до плазмы. Плазма четвертого состояния. И еще есть три энергетических. У нас вот. Это что? Это свет, тепло, электричество, там, магнетизм, вот эти все три сферы. Это энергетические сферы. То есть вот три энергетических, три материальных и переходная. Это в каждом мире. Понятно, да? В тонком мире точно так же. Нижние три сферы материальные в тонком мире. Переходная, центральная, четвертая сфера. И три высших сферы. Это энергетические сферы тонкого мира. Выше в следующем мире, третьим третьем отсюда такая же картина. Понятно, да? Только там вот качество материи и качество энергии в каждом мире свои. Они ни в коем разе не похожи на наши. В какой-то степени да, но есть нечто новое совершенно. Поскольку вот гипофиз связан у нас с тонким телом, он как бы здесь является его представителем, гипофиз. Поэтому если мы каким-то образом усилим движение молекулярное движение в гипофизе, то естественно это как-то повлияет на наши с вами способности. И у человека появится так называемое астральное ясновидение. Но оно может быть как, что ли, осознанным и упорядоченным, когда человек управляет им, а может быть неуправляемым, неосознанным, хаотическим. Понятно, да? Вот это психическое. Вот поэтому, когда вызывается не духовным развитием, а какой-то горячкой, скажем, бреду человек находится и видит там чертиков или... Господа Бога увидел там, или святого он, он эти, у попов там эти постятся. Иногда у них как бы от крыши едет там на 10-20 дне поста. Они начинают что? Заговариваться. Или им являются там кто-то из святых. На самом деле, если бы настоящий святой явился, то едва ли он выжил бы этот постящийся. Понятно, да? Потому что приближение настоящего огненного существа, оно совершенно невыносимо для физического тела. И чтобы его выдержать, надо быть самому таким же великим, святым. Понятно, да? Вот воплощался космический учитель, великий учитель, это учитель всего нашего человечества, известный как Владыка Сергий Радонежский. Ему явилось, когда Божья Матерь, он мгновенно посидел. Ну, казалось бы, что, да? Но вот он выдержать еще мог. Но физическое тело, для того, чтобы его физическое тело выдержало явление огненного существа, ему надо было долгое время его готовить. А монах, который рядом стоял, тот мгновенно умер. То есть явление Божией Матери он не выдержал. То есть вот эти вот моменты, они постепенно в вашем сознании найдут объяснение. А когда из тонкого мира какая-нибудь сущность является, она может, эта сущность, надеть на себя там короны, Всякие бриллианты натянуть, изобразить из себя Христа, Божью Матери, там, и Рерих там, или Николая Рериха, и кого угодно, и Бловацкую там, и Владыку Морью там, все что угодно, все что хочешь Эти темные отбросы там могут из себя изображать, их называют персонификаторами. Вот. И если человек духовно слабо разит, не знает, что это такое вообще, но зато ему хочется изображать из себя нечто такое, до чего он не дорос, то ему является вот из тонкого мира, всем этим вот эгоистом, фанатиком, вот такие вот сущности. Для чего? Но ну, это вопрос, о котором мы с вами раньше говорили. Вот как раз молекулярное движение к гипофизе может быть либо управляемым, либо неуправляемым, либо хаотичным, либо упорядоченным. В зависимости от этого повышенное движение молекулярной гипофизе дает возможность человеку стать ясновидящим на примитивном, тонком уровне. Он будет видеть сквозь стену, скажем там, вей будет там чего в кармане у вас, сколько денег лежит. Ну вот разные чудотворцы там, понимаете, фокусы проделывают, там эти факиры, скажем, в Индии, там, и такие проделывают фокусы, что... Эти обыватели приезжают, особенно с запада, но ну, те местные-то они уже знают. Все. А эти так вот, у них глаза квадратные, рот широко открыт, ничего не понимают, что происходит. А вот молекулярное движение уже в шишковидном теле приводит к духовному, а не астральному ясновидению. Это куда более высокая форма. Но для того, чтобы вот это ясновидение осветило, как говорят, поля Вселенной, огонь гипотезы должен соединиться с огнем шишковидной железы. И вот это объединение означает, что шестое и седьмое чувство человека стали едины. То есть индивидуальное сознание личности настолько вошло в магнетическую сферу высшего манаса или высшего разума, и разум соединилось с будхи, с высшим духовным чувством, вот это и есть, вот этот процесс, который приводит к такому состоянию, называется высшей йогой, йога это соединение. Это божественный брак материи и духа. Божественный брак любви и мудрости. Но любовь бывает, но без мудрости, да? Это такая любовь. Как бы она еще не человеческая, но животное. Ну, таких форм любви вокруг много. Она живет по принципу, какой? Ты мне, я тебе, да? Пока ты мне, я тебя люблю, да? А если нет, то я тебя теперь ненавижу. Да. Да, вот долг, люблю. Отдавать надо, уже не хочу. У меня же долг никакой нехороший. Вот это астральная форма любви. Таких форм много. Это любовь без мудрости. А если мудрость без любви, да? Она рождает Черных иерархов и самого князя тьмы нам вытаставила. Понятно, да? То есть, когда одно без. вот это без того, а это без этого, тогда все кошмары. А должен быть божественный брак между материей, любовью и мудростью, духом. Гермес, то есть мудрость, объединен с любовью, а любовь – это Венера, или Афродиты, как греки говорили. Зачё на психофизическом плане, в этом случае, если внутри человека такой брак произошел, то на психофизическом плане появляется идеально уравновешенное существо, то есть божественный гермафродит или андрогин. Нет, он еще в физическом теле живет, но физическому телу не принадлежит, и его запросы не исполняет. Вот как сейчас говорят, что несколько десятков тысяч появилось на земле людей, которые ничего не едят, не пьют. Понятно, да? А на Востоке там всегда были люди, которым никогда не нужна была физическая жизнь, тем более половая жизнь. То есть они от этой формы жизни, от этой сферы ушли довольно давно в прошлых жизнях, позапрошлых и так далее. Вот вы когда смотрите на картины Николая Лериха, обратите внимание на эти картины великого космического учителя, когда он там изображает да, вот много гор у него там, да, гор, он думает, еще горы пересовал. Не просто так. Ему вздумывать, и он начал горы. Это он нам всем показывает этими картинами, где находится главное место на этой планете. Все эти Гималайские Тибетские горы, это места, где. Ну, как говорят военные, дислоцируется духовный центр планеты. Во-первых, сами горы являются символом духовного восхождения, И там находится духовный центр. Так вот там иногда он изображает монастыри там на огромной высоте. там В 3-5 тысяч метров стоят монастыри в горах. И вы обратите внимание... Там нет ни на одном здании трубы. Значит, никаких котельных там нет. При зимой там минус 30, минус 40. Температура вокруг на такой высоте. Ну даже пусть минус 20, пусть даже 0. Да? Мы там не выживем жить И там никогда никто ничего не сжигает, там ничего не топится они там себе живут прекрасно. Нужно постоянно помнить о сущем единстве всей жизни. Необходимо повсюду искать аналогии, ибо любой процесс, происходящий в человеческом теле, он же происходит и в космосе, и во всем мире, и в каждой клеточке, в каждом атоме. Любой процесс, обратите внимание, любой процесс, происходящий в нашем теле, он также происходит и во всем мире, скажем, на планете, и сама планета также живет, Солнечная система также, галактика и так далее, каждая клеточка, каждый атом, каждая молекула. Рождение человеческого существа, и рождение мыслей аналогично рождению мира, аналогично рождению Вселенной. То есть везде, что принцип один и тот же. Как творящие, так и все остальные силы действуют изнутри наружу. Вот у нас эти ученые особенно западные, или они хитрые, такие подлые, или они действительно глупые, невежественные. Они до сих пор ищут, откуда жизнь появилась на планете. И никак найти не могут. Сейчас, поскольку вот на Марсе там заметили, что якобы там какой-то человек бегал, его засняли. На Марсе. Вот. И там какие-то фигуры... И лицо там какое-то там. Ну, правда, с лицом уже пытаются это дело замазать, мол, никакого лица. Но поначалу сенсация, знаете, лицо, а сейчас темная сила, которая здесь правит у нас на Земле. Они а не знают, что делать с этой информацией. То ли дать нам ее, чтобы мы знали, то ли ее, так сказать, быстренько замазать, запошлить все это дело, загадить лишить нас ее, этой информации. Вроде уже эту физиономию там огромную, там несколько километров размером леса на Марсе, Пирамиды тоже там 25 километров высоты. То есть все силы жизни действуют изнутри наружу. Поэтому ниоткуда не надо тащить эту жизнь, никакой космической пылью тут она не заносилась, ни с какого там Марса, или еще откуда-нибудь, никаким ветром ее сюда не приволокло, она изнутри. Вот если вы строение сейчас все этого окружающего мира знаете, да, физический мир, тонкий мир, есть, да? ментальный, огненный и так далее, так вот мы появились здесь с вами из тонкого мира. Когда пришло время, когда вот эта среда на планете стала пригодной для того, чтобы здесь появилась физическая форма жизни, тогда мы с вами в тонком мире были шарами такими, да, вот в третий раз. Тогда мы здесь стали строить себе тела физические. Вот если Бог даст, доживем, и мы с вами тайную доктрину будем проходить, Тайную доктрину, которую дали нам великие учреждения через Блаватскую, там вот эти моменты описаны. Так вот, все силы, все силы жизни в любых, так сказать, там, вселенных и все прочее, все формы жизни возникают изнутри. Понятно, да? Вот это важно усвоить. То есть, скрытые причины все необходимо искать в сердце. В центре всех вещей. Вот все, что творится, скажем, на планете, надо искать в центре планеты. Все, что творится в Солнечной системе, надо искать причину всего в Солнце. И все, что творится у нас, все, что творится с человеком, надо искать причину в его сердце. Понятно, да? Духовные силы, пройдя через мозг, материализуются, духовные силы, они становятся интеллектуальными силами, становятся мыслями, разными мыслями. У нас же каждую секунду полно всяких мыслей, да? Но источник процесса, вот этого процесса, процесса непрестанного рождения разных мыслей, у нас, находится в духовной природе нашей. Не на то, как бы вот эти злые, скажем, ненормальные наши желания, наша воля, как бы они не извращали эти мысли, как бы они не придавали им прямо противоположное направление, но источник этого Духовный. Понятно, да? То есть человек, получая вот эту нейтральную энергию духовную, он из нее может сделать как демона, так и ангела. Как злобное какое-то существо на ментальном тонком плане, так, так сказать, и доброе существо, скажем. А мысли ⁇ это уже существа, рождаемые. И человек получил энергию. И его мужа-женское существо рождает то или иное существо, либо доброе, либо злое. Чистая, естественная мысль рождена небом, ибо является воспроизведенной сущностью всемирных тонких сил, которые действуют посредством органов и клеток тела. И в конце концов, посредством огненной манации нашей крови, достигает мозговых центров, в которых они отражаются как творение мысли. То есть окружающее пространство, воздействуя на все тело, в частности, вот, ну допустим, вот ощущаем телом тепло, да? Или еще там что-нибудь. Свет действует на клетке. Все, что воздействует на весь организм, что-нибудь съели там. Ой, что-то у меня живот болит. Съел что-нибудь. Понятно, да? Надышались там чего-нибудь, нанюхались. Выпили, скажем. Все это воздействует что? На мозг. Все сигналы идут туда. И мы тогда что? Мозг тогда... А он передает информацию дальше, выше, выше к своему хозяину, мыслителю, камаманусу. манусу А камаманус это не мозг. Это уже тонкий мозг. Это ментальный мозг. Мозгов у нас много. Но, во всяком случае, как минимум, пока их семь. Ну, а действуют у нас пока вот эти только. Физический мозг, тонкий и ментальный но про физические мы все знаем, ну или почти ничего. А вот про тонкие и ментальные пока ничего абсолютно. Правда, как они работают, до некоторой степени есть представление. Точно так, как вот электричество, мы им пользуемся везде, да? А ни один ученый не может сказать, что такое электричество. Точно так и мы. Мысли у нас есть, там желание, мозг там у нас что-то работает, там что-то варится, что-то там делается, а чего, почему и как, мы не знаем. Не, ну ученые там копаются, мозг его так туда-сюда, так сказать, это вот. Возьмут в руки, там его трясут, туда-сюда, режут, заглядывают там, всякие электроды засовывают, вот это эксперименты дурацкие проводят. Вот. Но все это говорится не с той стороны. Понятно, да? Не с той стороны. Это все что взять, пощупать нескольким слепым слона. Здоровый, большой, да? Один ногу пощупывает, вот какой слон, это какая-то труба здоровая. Хвост пощупал, мне сказать, слон что тонкая, длинная, длинное, мохнатое. И так далее. Вот примерно в таком положении находятся все наши так называемые исследователи мозга, таким образом космические силы воздействуют посредством микрокосма. Воздействуют изнутри, через наш микрокосм. На, вот, все, что вокруг. Всемирные безликие в соотношении с клетками и органами данного человека и личная или микрокосмическая воля человека как целого, либо коллективной воля мельчайших клеточных существ, из которых состоит человек, всемирные безликие энергии, которые получает человек, и его воздействие дает им цвет, этим энергиям, дает качество и характер. Помните, Христос сказал, Человек оскверняет не то, что входит, а то, что выходит. Он имел в виду, конечно же, не кусок мяса, который съел иудей так скажем, или кусок свинины. Они же не едят свинину, да? Это же ужасно. Да. Так вот, пройдя через человека различные энергии, ну, если физическое, конечно, что-нибудь там съесть ядовитое, тоже может помешать, да? Но главное, это духовный учитель говорил о чем? О духовных энергиях. В виде мыслей, желаний, каких-то эмоций там и так далее. Вот энергии, которые дает нам, вот наш Владыка, наш Солнце, да, от него все исходит. Планета дает. Все эти энергии у нас приобретают, исходя потом от нас, соответствующий цвет, качество и характер. И вот если мы живем с нарушением космических законов, то вот то, что исходит от нас, нас оскверняет. Понятно, да, вот этот момент? Поскольку в человеке представлены, пусть даже ну, в каком-то микроскопическом плане, все потенциальные силы космоса, вот в данном случае все потенциальные силы нашей матери планеты, все потенциальные силы нашей Солнечной системы и так далее, то в каждой клетке в определенной степени тоже представлены все силы человека, в каждой клетке. Вот какие у нас силы есть, они представлены в каждой клеточке. От физической клеточки, самой такой простой, скажем, ну на пятке там какая-то у нас клетка, да, до высочайшей духовной и умственной. В физическом теле миллиарды клеток постоянно умирают с каждым движением нашего тела, каждым ударом сердца, каждым вольным или невольным каким-то деянием нашего организма. Когда клеточка умирает, то такой же процесс происходит и со всеми ее многочисленными принципами. А ведь у нее есть, как ее эфирное тело, у нее клеточки. Тонкое тело есть у нее, ментальное тело есть у нее, и высшие принципы у нее тоже есть. Вот когда человек умирает, то весь этот процесс... Наблюдается и у клеточки каждой. Различные принципы отделяются друг от друга в случае смерти клетки. Низшая физическая часть расстается со своими силами, ибо она давала энергию телу. Высшие принципы, то есть ментальные, духовные, они тоже поднимаются на соответствующий им план, Ментальный аспект или силы клетки попадает в аури кровяного потока в ментальные центры человека, представляет таким образом средства для его умственной, ментальной деятельности. То есть каждая клеточка отдает что? Все, что она ввела в свое время у тела, физическое и физическому, тонкое тонкому телу отдает человеку, ментальное у себя принцип отдает ментальному телу человека. Духовные аспекты и силы вот этой а, умершей клеточки попадают в высшие или низшие творящие центры. То есть, скажем, попадают в рай нашего физического тела и используются там для высшей цели или для хозяйства человеческого микрокосма. То есть, самого человека. А низшие, невоспроведенные элементы клетки Попадает в кровоток, извлекается оттуда соответствующими органами выделения. Ну то есть через почки, да? Через там кишечник, и так далее. И после отправляется в ад нашего тела. Вот эти вот энергии. Для воспроизведения или для ликвидации в низших кишечных, там, мочевых трактах организма. Однако в организме также постоянно тут же рождаются миллионы клеток, которые одушевляются потоками духовных эго, то есть у каждой клеточки такое маленькое духовное эго тоже есть. Они посылаются, эти духовные эго, с высшего плана мозга, который получил силу и мощь от пришедших к нему духовных умственных клеток, Одни умерли, отдали, да? А другим он отдает для того, чтобы они воплощались, заменили их. Он в свое время делится с этими клетками огромной динамической умственной духовной силой. И они, получив подобный заряд, готовы вновь отправиться на поиски низших материальных воплощений. Раставать таким образом жизнью, полученной от контакта с высшими планами сознания, благодаря чему часть энергии высших планах передается низшим сферам. А бесплевное воплощение и перевоплощение клеток повышают общую вибрацию тела, пока оно не достигнет наивысшего для этого цикла проявления наивысшего уровня развития. Но для вот этого цикла, скажем, вот в пятой расе определенный уровень развития физического тела установлен. И человек должен его достичь. Может быть там еще можно его развивать, но больше, скажем, не надо. То есть что наверху, то и внизу. Что с человеком, то и с клеткой. Вот это вот момент важно усвоить. Вот из этой аналогии ясно, что происходит после смерти, каковы функции смерти. На самом деле это не смерть, это перемена. То есть клетка меняет что? Оболочку. Одну она износила, вот точно так, как мы изнашиваем очередное тело. Потом пошли наверх, там опыт весь переработали. Процесс нарастания прошли, но если есть чему нарастать. Если к пятому принципу чего-то можно присоединить, значит это будет процесс нарастания. А если нечего присоединять? Это в книге жизни будет пустая страница. Но это тут вот у нас такое, у клеток такого не бывает. Они законов пока космических не нарушают. Вот когда они, каждая клетка станет отдельным, конкретным человеком, а они все к этому стремятся. Мы тоже когда-то клеткой были у какого-то там эсмического человека. А сейчас каждая клеточка доросла вот на уже. То есть каждый атом стремится стать Богом. А ему надо пройти через молекулу, через клетку, понимаете, через элементальное царство. Потом через минеральное, растительное, животное дорасти да, до человека. Видите, какой мы путь прошли вами? Что такое человечество? Вот уже, как бы, ну, что ли, с нашей точки зрения, вы уже кое-что понимаете, да? Человечество это не просто сборище, там вот отдельных двуногих там что-то бегают, они куда-то сюда ищут все время что-то, да? Что-то находит, что-то теряет, умирает, там снова рождается. Ну вот это вот мы знаем о физической стороне. А что на самом деле из себя на более тонких уровнях, что из себя представляет человечество? Это, оказывается, состояние сознания планеты. Говоря о духовных принципах, или скажем, когда мы говорим о душе клеточки, мы знаем, что и душа у человека есть. И следует помнить, что их рай, рай для души клетки, рай для души человека, это не какое-то место, где-то кто-то приготовил, какой-то там дедушка с дубиной, с пряником, который Богом называют. Или Отцом Небесным. Нет там никакого Отца Небесного, который будет готовить нам что? Рай там как у церковников. Или ад там с дьяволом, который там эти черти бегают там с метлами, с котлами. Ничего этого нет. Мест таких нет. Сейчас если относить нашей планеты, то настоящий ад вот в физическом мире сейчас. Понятно, Да. Есть, конечно, в тонком -то мере в низших сферах там отвратительные места, но это мы сами для себя приготовили. То есть важно усвоить вот это вот, что ад или рай – это состояние сознания. Вот один идет по улице, ему так радостно, хорошо, а другой идет, кажется, уже вешаться пошел. Да? Бывает такое? Вот один в адском состоянии что-то так, а другой в райском. И каждый хозяин тут своего вот этого состояния. А вот в случае, если, допустим, вот в отношении нас, то рай у нас где-то вот в пределах сферы нашей планеты, в ее ауре. Вот мы здесь живем, да? И здесь тут что-то бегаем, тут едим, спим, рождаемся, развоплощаемся. И так далее. И кто-то в райском состоянии, кто-то в адском. Но все в пределах планеты. А вот клетка, у ней тоже свое состояние есть. Райское там, и адское, скажем. И мы, кстати, на нее сильно влияем. Она тоже может быть в плохом состоянии, клетка. В плохом состоянии не быть. Или может быть хорошая. Это все будет зависеть от чего? От того, какую атмосферу для нее создает сам человек, хозяин, то есть. Вот одним клеткам живется в одном организме человеческом плохо, а другим хорошо. Если сам человек все время находится в райском состоянии, то клетки там тоже, что им остается делать? У них тоже у всех хорошие настроение. Правильно, да? Так вот, в случае с клеткой, вот такое состояние или такой как бы план будет находиться внутри сферы человека или внутри, так сказать, его космоса. Вот для человека с его аурой, вот это его кусочек космоса его. У планеты вот ее, значит, кусочек, там, ну, на несколько тысяч километров еще за пределы. Планета простирается, вот магнитосфера там идет, так сказать, и прочее. Вот райские планы сознания человека, райские планы уже человека, находятся внутри космоса всего человечества. То есть всей нашей планеты. В высших состояниях райские. Вот у человечества есть как низшие состояния, как вот у нас, так и есть высшие. Так вот, райское состояние, если у человека в сознании находится в райском состоянии, то тогда оно как бы созвучно с райским состоянием, вот с теми, так сказать, уровнями сознания всего человечества. Поэтому, когда клетка умирает, то ее сила, энергия и ее пригодность никуда не теряются. А происходит разделение принципов. И их переходы в соответствующие центры тела. Точно так, когда умирает человеческое существо. Все, что оно имеет, не выходит за пределы ауры планеты. Все здесь. Понятно, да? За пределы космоса человечества. Ну, вот эту сферу назвать космосом, скажем, вот, ауру планеты, вместе с самой планетой, то есть не выходит за пределы человечества. А все человечество, как мы уже уяснили, это состояние сознания. Все человечество. Вот если состояние у него плохое, то, говорят, дурная голова ногам покойнее, наверное, да? Плохой состояние. Значит, вся физическая сфера страдает. Вот если у человечества состояние сознания будет скверное, то на планете катастрофы, тут всякие бесты, вулканы там пробуждаются, понимаете, там от раз эту страну уничтожила, эту бирму, да? Слышали, мьян Мьянму эту самую. Эту молочат сейчас эту Америку, да? Особенно Южные Штаты. Ну там, где они, этих рабов, над ними издевались, там сколько времени, там, 200 лет. Эти, ну, эти, хава Хаванагилла там творили свои дела грязные. Так вот. Различные силы и принципы скончавшегося человека или любого существа поступают в соответствующие сферы и добавляют силу этой соответствующей сфере, и в положенный срок, благодаря действию неизменных законов действия и противодействия, центростремительной или центробежной сил, которые правит как духом, так и материей, вот эти бесплотные силы разума, души, духа, вновь соединяются на низших планах проявления. И человек что? Воплощается опять. Когда воплощается, все отдает. Тем, у кого взял. Вот поэтому нам говорят, что когда дух воплощается, то он берет в аренду на время у ментальной сферы планеты, Ментальную материю, над чем-то думать же надо, да? У тонкой сферы берет тонкую сферу, тонкое тело, из него строит, Эфирное, значит, берет у эфирного плана планеты, чтобы эфирное тело сделать. Но и физическое тело, из чего оно возникло? Ну, все, что дает планета. Или еще где-то откуда-то вы взяли, с другого места, нет? Значит, все взяли здесь, да, У планеты. Ну, а многие, взяв у нее, здесь у планеты, еще и недовольны, мало дала. Прием на нее, матершину изобрели, чтобы ее проклинать. Знаете, какие у нас тут штуки бывают? Когда поносишь то, что тебе дало жизнь и возможность вообще тут существовать и прочее, прочее так это место, вот такое состояние сознания называется адским. И вокруг вы посмотрите, вокруг посмотрите все, ну так неплохо одеты, но все демоны ходят, черти. А то, что еще Дружко рассказывает, там тысячи пропадают, а над ними эксперименты жуткие проводят. Кто? Бесы, черти, демоны. Когда умирает, скажем, гениальный художник, Поэт, музыкант, ученый, изобретатель. Или же здесь воплощался и умирает. Существо с великой душой. Кто-то из великих подвижников, великих святых, или, скажем, спаситель приходил. Ну, Владыка Солнечный с чем воплощался То его смерть не означает его ухода из ауры человечества. Его энергия все еще жива. Энергии, скажем, того, кто воплощался. А великих святых у нас же много воплощалось. То есть ни одна планета так вот не наделена таким вниманием со стороны высших сил Солнечной системы, как наша. Нигде так космические учителя не воплощались, как у нас. Но это у нас, значит, особое такое, как бы, жуткое состояние на этой планете. Недаром Владыку Солнечной Системы называет «многострадальным логосом». Ох, он намучился с нами. И он надо все время благодарить, что он нас еще терпит и не вышвынул из своей Солнечной Системы. Так вот, его энергия продолжает заезжать в человечество, не только не меньше, может быть, даже больше прежнего, хотя он ушел, допустим, вот уже последний раз он воплощался. Две тысячи лет назад, да? Частично воплощался, может быть, не знаю, в какой там фоне, Здесь ждан. Есть полное воплощение, но такое редко бывает, это частичное, как правило, воплощение в облике святого Сергия Радонежского может быть, в облике святого Серафима, может быть, в облике Иоанна Кронштадтского, все такие великие воплощения связаны непосредственно с Владыкой нашей Солнечной системы. Он только один может быть назван Владыкой, остальные Владыками быть не могут. Так вот, когда он уходит, если он здесь воплощался, то его энергия здесь остается. Любой представитель расы вот этого Нашего мира может черпать эту его энергию, духовную или ментальную, но в той степени, в какой позволяет делать его именно собственная способность воспринимать эту энергию. Стало бы со смертью человека ничто никогда не теряется. И нет такого места, где бы это могло затеряться. Поэтому, если каждый из вас что-нибудь добавит вот к этому, то есть к сознанию, к коррективному сознанию человечества, положительное, значит, в какой степени мы станем сотрудниками и помощниками нашего многострадального образа. Так что клетки тела умирают, увеличивают силу блеск высших царств, когда восходят их духовные силы, так и мы нашей смертью помогаем сделать Рай нашего человечества более великим, более славным, помещая в него нашу духовную суть. Но если, конечно, она состоит из драгоценных камней света и истинной красоты. В том размере, конечно, в каком мы следовали этим принципам во время нашего здесь физического воплощения. То есть, иначе говоря, наше божественное право первородства – Божественное право – это право строить вместе с Богом, с Владыкой нашей Солнечной системы, с Владыкой нашей планеты, строить как рай, так и эту землю. Ну все, желаю вам успехов.